у нас раствор должен быть аналогичен а, составу слезной жидкости вот, чтобы глаза не щипало, вот, чтобы не было лизиса клеток вот, поэтому органы ни в коем случае в глаза капать не надо только под язык или в водный раствор вот, причем водный раствор воду лучше дистиллированную не использовать ни в коем случае опять же потому что может за счет а, астматического давления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 можно заморозить в морозилке в закрытый флакончик. Соответственно, в морозилке он будет храниться вообще несколько лет. То есть вы можете потом в любое время его вскрыть, разморозить. И он будет, ну, потом встряхнуть, хорошенько размывающие вещества, раствор, вещества раствор, и диетические продукты а, вот, нового и, соответственно, поколения. Дальше они пользуются. сокращают наше время, на аспект, наши затраты. А, еще один хочу на подчеркнуть: это как при использовании афтанов при закупке нос.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 Если какая-то серьезная патология, там, глазная, или вы хотите побыстрее, чтобы эффект получился, здесь больше капель капать нет смысла за раз, чаще просто производить закапывание. То есть производить закапывание примерно каждые 2 часа, ну или там до 6-8 раз в день. Соответственно, при закапывании нескольких виахтанов мы используем обязательно временной интервал.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 И через 10-15 минут можете вот закапывать виафтаны также вот с интервалом. То есть независимо какой препарат вы принимаете, и на наши же виафтаны или другие какие-то лекарственные препараты все равно чтобы прошел нормальный сигнал и успел восстановиться для восприятия нового лучше, вот содержать временной такой интервал. Соответственно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 Потому что они могут образовывать неправильные комплексы и терять вот свою эффективность восстанавливающего действия. То есть это фактически вот получается, как нельзя закапывать вот сразу подряд несколько виафтанов, Будет не очень эффективно. То же самое нельзя ни в коем случае смешивать несколько виафтанов, Там в одном пузыречке закапывать эти растворы. Вот общался с людьми.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 Вот, поэтому на данном приборе сразу несколько препаратов вы не сможете оценить, только их по отдельности, если вы вот ставите, смотреть, как они будут для данного пациента, для данного человека подходить. То есть сразу два флакончика нельзя ставить в данный прибор и оценивать эффективность, вот как, насколько он подходит для того или иного человека. Что касается Виафтанов, вот вкратце я рассказал. Соответственно, курсы, опять же, становления, ну, зависит от тяжести патологий. Вот очень часто, естественно, глазные патологии довольно серьезные, то есть таких простых не бывает, только если каким-то террозией, то